Всем привет. Сегодня о нефтяном беспределе мы попробуем разобраться, что там происходит с ценами на нефть. С главным редактором профессионального издательства «Ойл Владимир, Капитал» Владимиром Бабылевым. Владимир, здравствуйте. Владимир, добрый день. Можно вот сейчас про потолочные цены подвести какую-то черту и сказать, что сейчас известно, что это, как это, видимо, будет работать, и кто ввел, кто присоединился, то есть вот детали. Прежде всего подвести черту под этой темой достаточно сложно, потому что тема плавающая, ну как, собственно говоря, и высота этого потолка, окончательное решение все еще принимается, обсуждается, потом опять принимается, снова обсуждается. То есть каких-то финальных решений по этому поводу, окончательных, так или иначе, пока все-таки нет. Изначально, в принципе, эта тема появилась достаточно давно, обсуждалась на уровне стран большой семерки, потом к ней, к этой теме присоединилась Австралия. Общий смысл ее следующий. Необходимо ограничить Россию в возможностях получать средства от экспорта своей нефти, но при этом сделать так, чтобы нефть на рынок все-таки поступала, потому что, естественно, ограничение предложения нефти на рынке вызовет очередной скачок цен. Поэтому была принята такая вот хитрая схема. То есть, с одной стороны, российскую нефть на рынок пускать будут, с другой стороны, для нее вводится определенный ценовой потолок, размер которого так до конца и не определен. Есть разные варианты цифры, предлагаемые США, странами большой семерки. Но вот если цены, по которым нефть будет покупаться, будут выше этого потолка, то, собственно говоря, для транспортировки этой нефти не будут предоставлять танкеры, не будут оказывать услуги страхования этих поставок, что, по идее, должно стимулировать... Россию продавать свое сырье, свою нефть по ценам в районе вот примерно этого потолка. По разным оценкам, по разным слухам, которые так или иначе, конечно же, просачиваются, он составляет там от 60 до 70 долларов за баррель. Вот примерно так выглядит схема. 60-70, а сколько на сегодняшний день стоит российская нефть? Российская нефть, ну, экспортная смесь Юралс, она в принципе продается, она всегда продавалась с дисконтом к ценам на традиционный как бы, сорт, по которому меряют цены на международном рынке, к сорту бренд. То есть, соответственно, то, что мы слышим, там, читаем в интернете, слышим там, по радио, по телевизору, там, нефть сейчас в районе там, 92-93 там, долларов за баррель, это, как правило, речь идет о сорте бренда. Российская ЮРО всегда продавалась с определенным дисконтом к этому сорту. Ну а, соответственно, сейчас, в текущей ситуации, когда российские компании ну, испытывают, естественно, определенные трудности с поставками своей нефти на международные рынки, то один из вариантов поставить свою нефть и сделать так, чтобы ее купили, предложить скидку. Соответственно, примерно в начале года, ближе, скажем, к февралю, к марту, когда вот экономические последствия СВО были достаточно серьезными, нефть российская продавалась с достаточно большим дисконтом и порой доходило до того, что российская нефть продавалась по цене 30-40 долларов за баррель. Сейчас mm -hmm. этот дискон постепенно снижается, и, соответственно, сейчас российская нефть продается, ну, по ценам, вот как раз примерно в районе этого потолка, где-то вот 60-70, там чуть больше, чуть меньше долларов за баррель. Опять же, все зависит от того, с кем мы договариваемся, о чем мы договариваемся. То есть при поставках нефти в Китай и в Индию скидка, безусловно, предлагается, и она всячески компаниями из Индии и Китая приветствуются, вот, соответственно, примерно вот в таком диапазоне российская нефть сейчас и продается. Но в таком случае-то мы-то особо ничего не теряем от этих потолочных цен. Вот если мы... нам ставят потолок, за который мы и так продаем, ну, ради бога, ставьте себе на здоровье. Или тут есть подвох? Глобально, да. В принципе, здесь присутствует такая казуистическая схема, скажем, США называют это потолком цен, а мы называем это скидкой, предоставляем ее, в частности, компаниям из Китая и Индии. Другое дело, что потолок цен, он вводит, соответственно, еще и ограничения на транспортировку и страхование, а без этого ну, осуществлять логистику нефтяную достаточно сложно. А можно здесь дело... уточнить? Я же так понимаю, что вот ограничение на транспортировку и страхование наступает в том случае, если сделка... С конкретной партией нефти превышает потолок? Или вообще на все сделки? Да, совершенно верно. Но другое дело, что многие, многие страны начинают искать какие-то лазейки, чтобы обойти а, вот эти вот ограничения, которые пытаются вести страну Большой Семерки и США. То есть, соответственно, буквально сегодня появилась информация о том, что китайские компании готовы предоставить услуги своих страховых компаний для того, чтобы осуществлять вот, хеджирование поставок российской нефти. На прошлой неделе появлялась информация о том, что, скажем, Совкомфлот и другие компании приобретают большое количество танкеров, на открытом рынке, формируя, ну, как его назвал, по-моему, Рейтер, своего рода такой пиратский флот, который позволяет перевозить нефть о, без, о, скажем, о, подключения вот этого вот контроля со стороны о, угу. западных стран и без, без страхования там, и так далее. А Рейтерс, Рейтерс назвал пиратский флот? Ну да, насколько я помню, вот это называлось таким образом. Но ну, в принципе общий смысл, наверное, действительно подходит, потому что это своего рода флот, который действует на торговых путях без контроля со стороны крупных международных компаний. То есть это без транспортеров, без международных страховок. Это полностью российский частный флот. Вот так. Он, он может быть не российским, он может быть, скажем, греческим, там, турецким, кипрским, но, тем не менее, он работает в российских интересах и, по, ну, если можно так их назвать, по серым схемам. В принципе, такая штука уже работала какое-то время назад, когда вот начались ограничения с поставками российской нефти. У нас же появились так называемые бельгийские сорта нефти, но мы все понимаем, что нефть не добывают. У нас появились латвийские смеси, и мы хорошо знаем, что в Латвии тоже нефть не добывают. То есть это все та же самая российская нефть, которая, проходя через какие-то вторые-третьи руки, ну, вот этот вот, свой, скажем, российское происхождение теряет, становится какой-то бельгийской или латвийской и охотно покупается. В принципе, в схеме с потолком присутствует еще одна лазейка там в, в тех предложениях, которые формулировались странами G7, говорилось о том, что происхождение нефти учитывается при первой сделке. То есть, собственно, если кто-то на каком-то терминале купил российскую нефть, то да, соответственно, здесь она может продаваться только с учетом этого потолка. Но если потом, скажем, она перепродается где-то в море, возможно, даже не, по, не покидает танкер, на котором она плывет, или mm -hmm. перегружается с танкера на, танк, на танкер, она теряет российский след, и, собственно говоря, после этого с ней можно осуществлять сделки вне рамок вот, потолочных ограничений. То есть пока вот видятся некоторые контуры, как обходить эти э, ограничения? А контуры так это... видится. видятся это во-первых, а во-вторых, далеко не все страны этот потолок поддерживают. Мы помним позицию Индии и Китая, которые о -о, деликатно, но настойчиво говорят о том, что они к этому потолку присоединяться не будут, потому что у них с Россией сложились свои торговые отношения, они покупают российскую нефть, покупают со скидкой, и их, в принципе, все устраивает. Ну... Плюс ко всему, достаточно жесткую позицию занимает ряд стран Европы, Потому что многие из них покупают российскую нефть, для них это основной и недорогой источник энергии, поэтому менять, скажем, вот эту нефть на более дорогую, там, Саудовскую, там, Катарскую или какую-то другую, они, естественно, не хотят. Плюс ко всему есть еще общее опасение у, ну, у большинства стран, которые приобретают энергоресурсы, о том, что при введении этого самого потолка цены, как ни странно, в общем, полезут вверх то в принципе, наверное, логично, потому что, во-первых, и президент Путин, и вице-премьер Новак неоднократно заявляли о том, что если какая-то страна присоединится к решению о введении потолка цен на российскую нефть, в эту страну российская нефть поставляться не будет. Mm -hmm. Плюс ко всему, а, вот, вот эти вот ограничения потенциальные, они, ну... Естественно, уберут с рынка часть э, нефти, э, ну, скажем так, недорогой и доступной, что, естественно, толкнет цены вверх. Поэтому, в принципе, ожидать там, 100 долларов ближе к концу года вполне реально. Владимир, а подскажите, вот э, на текущий момент нам понятно, что Америка, Австралия, э, Канада, в, возможно, ряд крупных европейских э, государств присоединяться к этой истории про потолочные цены. В этом смысле, и если мы перестаем туда поставлять эти объемы нефти, это какие объемы нефти примерно ориентировочно можно оценить? Ну, в данном случае оценить э, уже сложно, потому что часть этой нефти российской, она поставляется не как российская, плюс ко всему какие-то страны продолжают закупать нефть, какие-то снижают эти объемы. В принципе, предположительно, речь идет где-то вот о, о, о миллион с чем-то баррелей о, нефти. В месяц, а, в месяц, в день? О, ну, это, в принципе, глобальную погоду. А, другое дело, что здесь есть еще одна проблема, связанная с тем, что введение потолка цен беспокоит не только те страны, которые опасаются рост стоимости нефти. Но эта тема беспокоит и производителей нефти. Потому что, во-первых, соответственно, при введении протолка цен, если российская нефть продолжает поставляться, то она поставляется дешевле, чем, скажем, хотели бы поставлять те же саудиты. И в данном случае возникает неприятная для них конкурентная ситуация, когда российская нефть стоит дешевле. Са Саудовская дороже, и, в общем, она начинает на вот этих традиционных рынках проигрывать конкурентную борьбу из-за установления этого потолка. Плюс ко всему, как мы помним, у Королевства Саудовской Аравии в последнее время возникли достаточно сложные отношения с США, из-за того, что КСА поддержали сокращение добычи странами ОПЕК на 2 миллиона баррелей в сутки что вызвало очень нервную реакцию у Белого дома. Соответственно, здесь есть опасения, в том числе у саудитов, по поводу того, что если введут потолок на российскую нефть, то что помешает, скажем, штатам сделать следующий шаг и ввести потолок цен на нефть саудовскую. Поэтому эта ситуация очень беспокоит производителей нефти. А вот, вот тот самый, да, если мы возьмем ситуацию, как гипотетически идеальную, если э, правительство России все-таки э, решит не продавать э, в страны, которые значит, для себя какие-то ограничения вели по потолку, да, вот этому самому пресловутому. Э, Индия и Китай на вот, текущий момент способны, вот прямо на текущий, не то, что они могут нарастить, способны выкупить этот объем? Наверное, пожалуй, не весь, но тем не менее это страны с растущими экономиками, которые нуждаются в нефти. В Индии сосредоточено большое количество нефтеперерабатывающих заводов. Более того, опять же, как мы помним, Индия и Китай последние там, месяцы увеличили закупку нефти для переработки на своих предприятиях и поставки в Европу, собственно говоря, дизелей и бензина, произведенных из российской нефти. Ну, определенное опасение у аналитиков и экономистов вызывает ситуацию в Китае, потому что Китай находится в состоянии периодически то ужесточающихся, то ослабляющихся локдаунов по ковиду, и это такой фактор, ну, трудно... Ну, да, я, вы, писали, но... вы писали в своем телеграм-канале, кстати, я ссылку обязательно в нашем описании под видео дам, кто хочет интересоваться интересными такими нефтяными нашими всякими историями международными... Вот. Вы писали о том, что где-то замедлились темпы развития Китая, соответственно, замедлились их объемы, там, аппетиты на, на энергоресурсы в том числе. Я вот хочу спросить такой вопрос, как у аналитика. Конечно, Индия и Китай без вопросов будут брать нашу нефть. А не получится ли так? Ведь это все-таки бизнес, и здесь нет дружбы. Это вопрос денег. Что они, пользуясь вот этим потолочным вот ограничением, и, и так, покупая со скидкой, еще начнут просить большую скидку, дескать, вот мы тут влазим в очень сложную историю, давайте-ка, ребята, еще скиньте нам там долларов 5-6, может быть, 10, не знаю. Есть ли такие риски, что бизнесмены китайские и индийские поведут себя как акулы капитализма? Безусловно, такие риски, конечно же, есть. И в данном случае, естественно, России нужно быть к этому готовым, потому что мы находимся в ситуации, ну, такой сложно конкурентной. То есть в Европу российскую нефть поставлять практически невозможно, соответственно, нужно искать новые рынки и воевать за эти рынки, в том числе и с другими производителями нефти. И, естественно, тот, кто предложит лучшие условия, он эти доли рынка сможет занять. Поэтому, естественно, Китай и Индия, которые в целом, безусловно, скажем так, позитивно к нам относятся, но прежде всего соблюдают свои интересы, Риск того, что они могут попросить дополнительную скидку, конечно же, есть. Но в данном случае, конечно, вопрос прежде всего к российскому Минэнерго, к российским регуляторам, а, разраб разрабатывать стратегию, думать на несколько шагов вперед. Хотел ту мысль высказать, что было бы глупо выйти из-под одной зависимости и зайти в зависимость от покупателей с другого фланга, да, как бы? Вы об этом... И еще, надо ли вот так легкомысленно, сейчас вот иногда включаешь телевизор, и там э, далеко не эксперт по нефти, а какой-нибудь там журналист спокойно рассуждает, да, ради бога, нам это наплевать, мне кажется, давление серьезное вполне на нефтяную нашу отрасль в этом, в этом смысле. Давление действительно серьезное, и опять же, если мы вернемся к вопросу зависимости, то разговоры о том, чтобы слезть с сырьевой иглы и развивать экспорт высокого передела продукции с высокой добавленной стоимостью, он ведется уже не один десяток лет. Но тем не менее, в этом плане пока ничего глобально так и не произошло. Россия, в принципе, является ну, э экспортирующей сырье страной, и российский бюджет очень зависим от экспорта этого сырья. И текущая ситуация показала, что в данном случае строить экономику на экспорте сырья – это история достаточно сложная, которая при таких, скажем, международных политических проблемах ставит страну в очень серьезную зависимость от рынков сбыта. И, соответственно, стратегия по перекидыванию условных, говорят, нефтяной или газовой трубы из одного региона в другой, она в перспективе может, конечно, поставить Россию в зависимости уже не от Западной Европы, а от тех стран, с которыми мы сейчас активно развиваем сотрудничество. Ну да, это, это, это тоже угрожает, кстати, нашему суверенитету и безопасности в этом смысле. Прежде всего, да, это вопрос энергетической безопасности. Володь, я хотел бы понять... Для себя, вот конечная цель этих потолочных цен, вот на самом-на самом выходе, с учетом того, что нефть это наш кормилец, мы с тобой разговаривали на предыдущих эфирах, говоря о том, что нефть чуть ли не один из таких серьезных источников нашего бюджета, так на что в конечном итоге эти потолочные цены направлены, если мы дойдем до финальной вот цели, допустим, Белого дома? Глобально сейчас сложилась достаточно благоприятная для Белого дома ситуация, потому что ограничение поставок, ограничение цен на российские энергоресурсы, во-первых, естественно, оно влияет на экономику России, потому что ну, это напрямую сокращение объемов получения средств от экспорта, что напрямую влияет на бюджет и что, соответственно, напрямую влияет и на финансирование каких-то внутрироссийских проектов, и в том числе на поддержку СВО, потому что, естественно, проведение таких операций, история да, довольно масштабная и затратная. Плюс ко всему, США параллельно решают еще несколько вопросов. То есть, один из них это выбивание российских энергоресурсов с традиционных для них рынков. То есть, это, скажем, прежде всего рынок Западной Европы. Соответственно, свято место пусто не бывает, когда освобождается рынок, естественно, туда заходят другие поставщики. США в данном случае прежде всего рассчитывают на себя, естественно, на свою нефть, на свой газ, на которую они намерены очень плотно и активно подсадить Европу. А в Штатах остались ну, сейчас, это... Володь, простите, сейчас в Штатах остались перспективные месторождения, вот, которые могут при должном финансировании разработки дать им вот эти ресурсы, объемы нефти? Безусловно, Безусловно. США является одним из крупнейших производителей, производителей нефти. Кроме того, США являются очень крупным производителем СПГ. И на данном этапе, в принципе, объемы поставок нефти и газа из США в Европу постоянно растут. В принципе, США сейчас находится на лидерских позициях с точки зрения поставок нефти и газа в Европу. Таким образом формируется энергетическая зависимость Европы уже не от России, а от США. Ну и плюс ко всему для США это своего рода ситуация, когда Европа фактически ну, превращается в где-то как-то колонию США. То, что было, как мы помним, после Второй мировой войны, когда Европа была должна США буквально все. Вот сейчас примерно такая же ситуация складывается, причем рост цен на энергоресурсы для Европы ведет не только, скажем, к увеличению затрат там, домохозяйств, промышленности на энергоресурсы. Это безусловно. Другое дело, что сейчас начинает складываться ситуация, когда уже, кстати, не первый аналитик об этом говорит, Европа встала на такой опасный путь деинду... деиндустриализации. То есть сокращение энергетических поставок, удорожание энергии ведет к тому, что начинают закрываться промышленные предприятия. То есть производить промышленную продукцию в Европе становится слишком дорого. Соответственно, часть предприятий, скажем, которая не может себе этого позволить, закрывается. А какие-то крупные концерны ищут места по миру, где энергия дешевле. И, например, некоторые из них уже начинают переводить свое производство в США. Тихую гавань ищут. да гавань, Энергия подешевле. Под, под такой военный зонтик своего рода прячут, если ну, так уж совсем. Рода, да. То есть тут две цели. Первая стратегическая это захват энергорынка, и вторая да. тактическая это лишение российского бюджета определенных долей привычных долей доходов. Да, совершенно верно. Ну, нельзя дать должное, чтобы противник предметен у нас. Он без всяких там, без, без стихов и поэзии с нами работает. Надо бы и нашему правительству, собственно, тоже избавиться от лирики, а спокойно работать в этом смысле. Избавиться от лирики и избавиться от иллюзий. Потому что, вот, например, разговор о том, что, а может быть, нам восстановить Северный поток, а вот может быть нам, скажем, активно вложиться в турецкий газовый хаб для поставок газа в Европу потом, когда вот Европа будет к этому готова. Я думаю, наверное, имеет смысл уже просто привыкнуть к тому, что исходя из вот этого противоборства, про которое мы сейчас говорили, российский газ в Европе не нужен. И будут приложены максимальные усилия для того, чтобы его там не было. Поэтому иллюзии по поводу испытывают, мне кажется, не стоит. Я так понимаю, это принципиальное у них решение, в котором мы должны констатировать и принимать свои, собственно говоря, выводы. Я в завершении статьи интервью я хотел бы вас, Владимир, вот спросить вопрос большой: вот это нестабильность с привычными старыми энергетиками. Вот Я знаю, что вы относитесь к зеленой энергетике с скепсисом. Я сейчас не про зеленую энергетику. Тем не менее. И Европа, видимо, тоже понимает риски попадания под протекторат Америки в полном ее смысле и утраты своей энергетической независимости. А там тоже не дураки. Не надо тоже там считать, что они совсем олухи. Не может ли это вдруг привести к тому что вот в эти кризисные времена в человечестве всегда рождали технологические некие революции. Не может ли это привести к вообще к появлению новых подходов к энергетике в мире? И это может причем создать и найти эти подходы, на эти технологии. Может, в принципе, при желании как Европа и внимание, так и сама Российская Федерация. У нас тоже есть ученые, которые могут предложить миру совершенно необычный выход из энергетического мирового кризиса. Абсолютно верно. Более того, в данном случае я, например, хотел бы высказать, может быть, даже не свое мнение, а мнение там товарища Си Цзиньпина, э, который назлагал на 20 съезде э, Компартии Китая, о том, что да, мы будем двигаться к новым источникам энергии, мы будем двигаться к альтернативе, но мы будем делать это крайне осторожно, с учетом всех рисков и никоим образом не отказываясь на данном этапе от традиционных источников энергии. Об этом же говорили и представители ОПЕК, об этом же говорил э, глава э, крупнейшей в мире компании э, Саудовской Сауди Арам, об этом говорят многие представители э, нефтяных компаний. Да, э, мы безусловно будем двигаться к новым источникам энергии. Новый э, промышленный передел, он так или иначе все равно когда-то когда произойдет. Другое дело, что... То, как это происходит сейчас, то есть э, категорически отметаются старые источники энергии и, собственно говоря, вот этот стимул к активному инвестированию, буквально киданию какому-то э, с головой в новые источники энергии, как раз и приводит к текущим кризисам, когда недоинвестирование в нефтегаз и э, невозможность положиться на новые источники энергии в стопроцентном варианте приводит к нехватке энергии и к подобным кризисам. То есть в данном случае как раз стратегия Китая двигаться постепенно, разумно и очень аккуратно, она, наверное, наиболее выигрышная. И я позволю тогда еще один себе вопрос, Владимир. Непростой, но все-таки он фантазийный отчасти. И, и вам тяжело на него ответить, так как я понимаю, что ваша профессия связана с нефтянкой, с ее развитием. И все-таки вопрос поэтому фантазийный. Если вдруг... Ну вот представим себе, в России ученые предложат совершенно новые способы добычи энергии, ее передачи и эксплуатации. Это вообще отменят все, все предыдущие правила? И, и да, и нам придется отказаться от нефти, просто будет не нужна. Ну вдруг, и газ. Это вообще мир как перевернет? Это вот эту игру полностью разрушает, всю, которая сейчас состоит? Задумываться, безусловно, об этом э, можно и нужно. Это интересный вопрос. Другое дело, что здесь есть э, лишнее слово. Это ключевое слово. Это слово вдруг. Дело в том, что любая новая технология, она м, требует э, достаточно большого времени для ее отработки и прежде всего для ее коммерческого использования. Потому что многие, скажем, идеи по новой энергии, они существуют, они реально работают. Но... Существенная часть из них, она экономически проигрывает традиционным источником энергии. Мы же понимаем, что чтобы что-то мультиплицировать в масштабах всего мира, это должна быть продаваемая технология, которая будет выгоднее, чем то, что есть сейчас. А, да, справедливо. А это... И есть. Другое дело, что они пока не могут с экономической точки зрения перебить то, что уже традиционно существует. Но я хочу напомнить, что первые машины внутреннего сгорания, правые двигатели, они уступали конной тяге, и никто не верил, что вот эта пыхтящая штука будет когда-то вот сейчас основным методом жизни человека. Не то, что передвижение, а это жизнь. Жизнь человека на колесах. А вот смотрите, Владимир, ладно, я вот все равно... Вы меня заинтриговали. Вопрос, конечно, фантастический. Смотрите, на текущий момент то, что мы видим, это наносятся удары по нашим крупным нефтяным и газовым бизнесам. То есть я, я попробую объяснить зрителям о чем, и нашим слушателям, о чем я имею в виду. Вот когда нам заставляют сокращать объемы рынков, будь то газовых, будь то нефтяных, и когда мы быстро, а это очень сложно, в аналогичных пропорциях, но газ просто так в Китае не перебросишь, это же не шланг через забор кинуть соседу. И э, наш бизнес крупный, который много инвестировал туда, много собирал, это серьезные люди, очень бедные, кстати, их практически ну, обнуляют, вот так реально. Они же должны будут гасить вышки. Это такое дело, что некоторые месторождения погашенные уже даже разрабатывать заново, ну, и, и не стоит. Это реально, я вот узнавал, да. А То есть э, им наносят непоправимый ущерб. То есть их корабль нефтяного бизнеса тонет, ну, топят, торпедируют прямо под ватерлинию, торпеда за торпедой. И вот если это дядя, они же серьезные люди, в принципе, они последние, просто возьмут, проинвестируют какие-то исследования очень серьезные, и скажут, ну, ладно, ребят, перед уходом дарим вам человечеству чудесный вид энергии. Мы будем без нефти, но и вы как бы. вот На такое способный российский бизнес, вот так вот, поговорить по жесткому уже с людьми на этом мировом... Хотелось бы надеяться. Хотелось бы надеяться, но пока на данном этапе российские компании, исходя из того, что я вижу, то, что они заявляют, они, в общем, отстают от своих американских или европейских визавис с точки зрения исследований развития новых источников энергии. То есть тот же самый Exxon или Shell или Total Energy, они вкладывают в разы больше в развитии новых источников энергии. И это правильный путь, потому что так или иначе все равно когда-то мы к этому придем. Поэтому как раз вот российским компаниям действительно имеет смысл как-то ускориться в этом плане, чтобы опять не плестись в хвосте прогресса и не ориентироваться исключительно на реализацию традиционных водородных источников. Ну что ж, посоветуем, тогда надеемся, что и правительство, и наш бизнес поймут, что в современно меняющемся мире нужна быстрота и наступательность. От обороны ты никогда не выиграешь. Я напомню, еще академик Сахаров, тот самый изобретатель ядерной бомбы сказал, что наступательное оружие всегда дешевле, чем оборона обходится. Просчитывать, не, реагировать не на сиюминутные какие-то проблемы, риски и вызовы, а просчитывать ситуацию на 10, 15, 20 лет вперед. Вот с таким анализом и интересным интервью Владимир Бобылев, главный редактор профессионального здания oil Капитал». Ссылку на телеграм-канал я вам, уважаемые зрители, брошу в описании. Владимир, спасибо, что коротко и достаточно доступно, мне кажется, объяснили ситуацию, что сейчас с нефтью и с ценами от потолка.